Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Весы! Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в течение с 1 по 24 февраля, в течение этого периода. Почему именно этого периода? Потому что Венера будет двигаться по вашему символическому Дому Любви, Хобби, Развлечений, именно по Знаку Зодиака Водолей, который символизирует у вас данные сферы. Здесь у вас будет находиться 4 планеты, и можно смело говорить о том, что эта сфера для вас будет очень актуальной и насыщенной. По аспектам к Урану и Марсу, которым будут образовывать периодически аспекты из вашего дома развлечений, в дом чужих денег, сексоопасных ситуаций, то можно говорить, что эти две сферы они будут для вас максимально на первом месте. Ну, Сейчас будем разбирать более подробно. Для начала давайте обратим внимание на такой важный аспект, который будет с 1 февраля по 21. Это движение ретроградного Меркурия. Меркурий связан с общением, с информацией, связан с техническими средствами. Вообще, Водолей для вас знак родственной стихии, и учитывая, что Меркурий будет находиться в воздушном знаке, так же, как и вы, он будет периодически образовывать благоприятные аспекты к вашему солнышку. Вроде как ничем негативным он вам грозить не должен, но он дает некоторый откат к прошлому и необходимость решать какие-то застаревшие вопросы, связанные с вашими Детьми, хобби, развлечениями. Но я надеюсь, что, скорее всего, он будет давать для этого какие-то благоприятные возможности для решения этих вопросов. Что еще интересно? До 8 февраля будет работать квадратура Марс-Юпитер. Значит, Марс находится в доме чужих денег, Юпитер в вашем доме развлечений. Вполне возможно, что вам потребуется... Будет необходимость каких-то крупных вложений ваших детей или, может быть, для развития вашего хобби нужно будет делать определенные крупные денежные вложения. Но все-таки учитывайте ретроградность Меркурия и имейте в виду, что если, что если эти траты были у вас запланированы ранее, то в принципе можно делать эти вложения. Но если они не были запланированы, то любые спонтанные вложения могут впоследствии вас огорчить. Имеет совершенно не тот результат, на который вы надеетесь. Также есть интересный аспект, который будет с 1 по 17 февраля. Это квадрат Сатурна к Урану. Опять же, из этого же дома опасных ситуаций. Сатурн-Уран... Он может нести, знаете, некоторую конфликтность в взаимоотношениях со своими любимыми, может быть, с детьми. А может быть, вам потребуется очень много усилий для того, чтобы привести взаимоотношения с этими людьми, с окружающими, с близкими людьми в порядок. Здесь возможно также давление с вашей стороны и желание наследить свою волю. Но весы, в общем-то, все-таки являются достаточно гармоничным знаком, поэтому надеюсь, что у вас все получится развязать без особых войн. Что еще? Интересно. Положительные моменты, помощники, которые будут вам идти в помощь, это соединение Венеры и Сатурна, которое произойдет февраля, и будет продолжаться до 10 февраля. То есть на помощь здесь придет рассудочность, желание принимать решения больше головой, нежели чувствами, эмоциями, возможно возникновение или углубление отношений в более более серьезное русло, возможно принятие на себя, ответственности за своего любимого человека или же наоборот он примет ответственность за вас и кстати период с 3 по 16 февраля можно было бы назвать очень благоприятным для вас для того чтобы например в, сочетаться в браке. Если бы не одно, но если бы не рет ретроградный Меркурий. Но на самом деле, если ваши отношения длятся уже очень давно, то вполне возможно можно и осуществить эти намерения. Конечно, лучше смотреть это все в личных прогнозах, поскольку здесь только лишь общие рекомендации. Так, как я уже сказала, после 8 числа. Венера соединится с Юпитером. Юпитер — это планета большого счастья, Венера — малого. Вот Само по себе это соединение оно может принести очень большую радость и удачу. Она несёт, оно несет великодушие и оптимизм. Может перекрыть абсолютно все негативные показатели других аспектов. Используйте это время для, для себя, для... Во благо себе, до да, своей радости. С 5 февраля по 19 марс будет находиться в гармоничных аспектах к Нептуну. Нептун у вас отвечает за зону здоровья и работы. Если вдруг, не дай бог, кто-то из вас был приболевшим, то это благоприятное время для исцеления. Также это благоприятное время для реализации своих Творческие способности для ситуации на работе. В общем, что-то получится осуществить, что-то пойдет по нужному для вас сценарию. Что еще? С 18 по 19 февраля будет достаточно такой напряженный период между Марсом и Венерой, когда многие могут почувствовать на себе Какая-то взвинченность, эмоциональное возбуждение. Постарайтесь держать в этот период свои эмоции под контролем, чтобы потом не сожалеть. Ну, а что вам посоветуют Таро в основных сферах ваших жизней, мы сейчас посмотрим. Итак, смотрим, как вас будут воспринимать окружающие по карте «Крест». Скорее всего, вас будет воспринимать как человека, который занят решением каких-то своих вопросов. Человек, который находится в определенном напряжении. Человек, который связан с серьезными обстоятельствами, обязательствами. то есть Человек, который может находиться в сковывающих обстоятельствах и не иметь какой-либо... Свободы действий. По уточняющей карте женщина, здесь ситуация может быть связана с вашей близкой женщиной. Но если вы женщина, возможно, это вы будете так выглядеть в глазах окружающих. Что касается ситуации в дома в семье. Здесь есть ситуация обновления, возможно, появление мужчины в доме или приятные новости, связанные с ним поскольку ребенок часто говорит о том что это что то может быть новенькое новый союз новые отношения возобновление отношений и по башне даже возможно знаете то что эти отношения можно или узаконить или может быть сделать сделать какие то вот сейчас мне пришло в голову, знаете, это может быть беременность, может быть роды, если кто-то ожидает ребенка. Вы знаете, как радость в доме, радость в доме связанная с ребенком. Может быть бизнес на дому тоже сюда подходит. Ну, посмотрите, как у кого проиграется. Что касается взаимоотношений с вашими партнерами, как по работе. В семье, так и любовные взаимоотношения, здесь карта звезды, здесь карта ожидания, ожидания вот такого интересного короля, король который домовитый, хозяйственный, он достаточно чувственный, он очень стабильный, он умеет организовывать и умеет удерживать нажитое при себе. Возможно, вы ожидаете перемен, связанных с этим человеком, или же этот человек должен к вам приехать. Если же кто-то одинок, то ждите такого человека в своем окружении. Что касается ситуации в карьере. Рыбы. Рыбы это деньги. Но по... По здесь могут быть переживания, переживания заплатят вам или нет, поступят ли вам денежки. Да, поступят, но есть указания на то, что денежки могут, быть, могут прийти от человека, который к вам неравнодушен. Также это может говорить о том, что вам ваша работа будет нравиться. То, чем вы будете заниматься, вам будет по душе. И все это заключает всю эту ряду закрывает замечательная карта Солнца, то, собственно, радость. Любые ваши переживания, они будут напрасными, поскольку все равно по итогу все закончится хорошо. И главный совет для вас. Очень интересный совет. Вроде бы, знаете, как-то так все позитивненько вышло. Но на совет выпала карта Метла. Метла – это расчистить, вынести ссор из избы, расчистить по Луне какие-то обстоятельства, которые... Разобраться с обстоятельствами, которые были для вас неясны, что-то было непонятно. По уточняющим картам это произвести трансформацию своих взаимоотношений с близким человеком, человеком, которого вы считали другом или вхожим в ваш дом. Возможно, человек достаточно долгое время находился возле вас, в вашем окружении ближайшем, но тем не менее вы могли находиться в какой-то подвижной ситуации и ну, не совсем понимали серьезность его намерений и ожидали, ожидали решения вопроса. Вот сейчас как раз благоприятный период для того, чтобы все эти нюансы разрешить, расчистить пространство и пустить туда новое. Ну что ж, надеюсь, мой прогноз был для вас полезен. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментарии. Поддержите мой канал и до встречи в следующем периоде.